Всем привет! Вы на канале NBFitness, Фитнес и с вами я, бог Наталья. Покажу вам сегодня упражнение для укрепления мышц спины и улучшения осанки. Принимаем исходное положение на четвереньки, ставим руки четко под плечевыми суставами, живот подтянут. Хорошо. Разогреваем грудной отдел сначала провисаем на плечах опускаемся вниз затем выталкиваем себя вверх как будто бы хотим оттолкнуть себя от пола снова провисаем вниз и выталкиваем себя вверх снова провисаем вниз и вы отталкиваем себя вверх, хорошо, провисая, стараемся лопатки собрать вместе, затем отталкиваем себя от пола, снова опускаемся вниз и на выдох выталкиваем себя от пола, и еще раз провисаем вниз, и выталкиваем себя от пола. Хорошо. Расслабились. Теперь в этом положении. Делая глубокий вдох, тянемся головой вперед. Представляете, позвоночник и вытянули его как можно больше. Затем на выдох. Поворот в сторону. Вернулись и расслабились. Снова вытягиваемся головой. Вдох, поворот в другую сторону. Прямо. Расслабились. Еще вытягиваемся. Вдох. Поворот, выдох. Втягиваемся головой, вдох. Разворот, выдох. Вдох, выдох. И снова вытягиваемся головой. Вдох. Поворот головы выдох. Прямо вдох. Расслабились. И последний раз вытягиваем позвоночник. Вдох. Поворот головы выдох. Прямо вдох и расслабились. Хорошо. Теперь подключаем поясницу, округляем полностью всю спину и вытягиваясь через вперед, как будто бы из-под чего-то умеряем головой, живот в себя, снова округленной спиной вверх, и как будто бы выныривая из-под чего-то, вытягиваемся, делаем прогиб, живот в себя, и снова округленной спиной потянулись вверх, оставаясь в этом положении, собираем стопы, колени, опускаемся на пятки, прижимаемся к бедрам и начинаем опускаться вниз, скользим подбородком, Грудью, животу и остаемся лежать на полу. Делаем глубокий вдох, набираем полные легкие. Затем на выдох вытягиваемся головой вдоль коврика вперед. Как можно больше вытягиваем позвоночник. Затем делая глубокий вдох, поднимаемся. Все время набираем Вдох, вдох, вдох, полную грудную клетку воздуха. И на выдох закрываем глаза, прогибаясь, укладываем позвонок за позвонком, полностью расслабились. Снова сделали глубокий-глубокий вдох. Набираем полные легкие. Спина становится все шире и шире. На выдох. Вытягиваемся головой как можно больше вперед, удлиняя позвоночник, становимся выше ростом, Затем снова второй вдох. И также вытягиваем мы начинаем поднимать голову, шею, плечи. Все время вдох, вдох, вдох. выравниваем руки до конца, напали полную грудную клетку. И на выдох, закрываем глаза, прогибаясь, укладываем позвонок за позвонком. И полностью Расслабились. И снова сделали глубокий-глубокий вдох. Просто лежа набираем полные легкие. Аж до поясницы должно быть ощущение, что набирается спина воздуха. Затем на выдох вытягиваемся головой как можно больше вперед, удлиняя позвоночник. И снова делаем глубокий вдох. Также вытягиваясь, начинаем поднимать голову Отрываем грудь. Выровняли руки до конца. Набрали пол, полную грудную клетку. И на выдох. закрываем глаза. Прогибаемся. Укладываем позвонок за позвонком. Как будто бы ребер нет. И полностью опускаемся на пол. Хорошо? Для следующего упражнения руки касаются голову сзади. Поднимаемся вверх. Делаем вдох. Поясницу не трогаем, только лопатку прижимаем к позвоночнику, выдох, снова прямо вдох и опустились, выдох. Снова поднимаемся, вдох, вторую лопатку прижимаем к позвоночнику, выдох, прямо вдох и опустились, выдох. Снова подъем вдох, лопатку прижимаем, выдох, прямо вдох, опустились, выдох и снова вдох. Лопатку прижимаем, выдох, прямо вдох и опустились. Выдох. Еще по разу вдох. Лопатку прижали, выдох. Прямо вдох. Опустились. И последний раз вдох. Лопатку прижали, выдох, прямо вдох. И опустились. Руки перед собой, лоб опускаем на кисти рук, ноги собираем чуть ближе. На выдох поднимаем правую ногу, опустили, поднимаем левую ногу, опустили. Выдох, опустили, вдох, выдох, опустили, вдох. Снова выдох, вдох, выдох. Вдох. Теперь две ноги пытаемся поднять. При этом грудью прижимаемся к коврику. На вдох, опустились. Выдох, опустились, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. вдох. На выдох подъем удерживаем раз, живот втягиваем, обязательно в себя два, чтобы меньше не нужно нагрузки шло на поясницу. Живот втягиваем, держим четыре. Дышим три, два, и опустили, один. Хорошо выравниваем руки перед собой, ноги с чуть шире. На выдох напрягаем мышцы спины, вытягиваясь головой руками через вперед, поднимаемся вверх. На вдох опустились. Снова выдох, опустились. Еще вытягиваясь, опустились. И снова выдох Опустились. За последним разом, вытягиваясь на вдох, остаемся на выдох. Одной рукой тянемся до колена, вдох. Второй рукой выдох. Вдох. Снова выдох. Вдох. Еще выдох. Вдох. Снова выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаемся, складываем снова руки перед собой, лоб опускаем на кисти рук. Ноги собираем вместе, сгибаем их в коленных суставах. Приподнимая колени через верх, разводим ноги в стороны, собираем вместе. Через верх в стороны, через верх вместе, через верх в стороны, через верх вместе. Через верх в стороны, через верх вместе. Еще разводим стороны. Собираем вместе, разводим в стороны. Теперь приподнимаем и удерживаем в этом положении. Раз. Грудью прижались два. Живот втягиваем три. Дышим четыре. Еще четыре. Три. Два. опускаем ноги, захватываем стопы, прижимаем пятки к ягодицам, на выдох, пытаемся поднять колени, на вдох опустили, снова выдох, опустили вдох и еще выдох, вдох за последним разом на выдох, прижимаем раз, держим два, три, четыре, четыре, три, Два, опускаем теперь не отрывая колен поднимаемся вверх и медленно плавно опускаемся вниз отталкивая стопы от себя подъем вверх и медленно опустились и снова подъем вверх и медленно опустились за последним разом остаемся вверху удерживаем себя Дышим. Хорошо. И медленно опускаемся на пол. Выравниваем руки. Выравниваем ноги. Поднимаемся вверх. Вдох. Разводим руки, ноги в стороны. Выдох. Возвращаем вдох. И опустились в выдох. Снова подъем, вдох. Разводим выдох. Вернули вдох и опустили. Снова подъем вдох, выдох, вдох, выдох. И снова подъем вдох, разводим выдох, вдох, опустились и выдох. Хорошо. Ставим руки в упор возле груди, собираем ноги вместе, приподнимаем ягодицы и втягивая живот, возвращаемся в обратном направлении, садимся на пятки и округленной спиной, поднимаясь на колени, потянулись вверх. Хорошо. Разворачиваемся спиной к коврику. Делая глубокий вдох, вытягиваемся головой вверх, на выдох округляем спину, тянемся центром спины, поясницей назад. Снова делаем глубокий, глубокий вдох, вытягиваемся на выдох, округленной спиной назад. И снова делаем глубокий вдох, потянулись головой до потолка. Оставаясь в этом положении, правую ногу выравниваем, удерживаем ее двумя руками. Спина при этом прямая, живот подтянут. Хорошо разворачиваемся в сторону, вдох и Вернули, выдох, правую руку, только правой рукой, вдох и возвращаемся, выдох, еще вдох, возвращаемся, выдох, снова вдох, выдох, хорошо, опускаем ногу и поднимаем левую, выравниваем, теперь удерживаем правой рукой и левой, делаем разворот, выдох, вернулись, вдох, разворот, выдох вернулись вдох, еще выдох, возвращаемся вдох и снова выдох, вдох опускаем ногу, снова берем себя под две ноги, под два коленка делаем глубокий вдох и на выдох подкручивая спину, округляя опускаемся вниз и полностью ложимся на спину, руки удерживаем перед собой на уровне и поднимаем ноги, коленные суставы под прямым углом. Поясницу в этом положении прижали. Опускаем противоположную руку и ногу. Выниз. Подъем вверх. То же самое делаем со второй вдох. Вверх выдох. Главное удерживать поясницу прижатой к коврику. Снова вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Снова вдох. Выдох, еще вдох. Выдох, снова вдох. Выдох, еще вдох. Выдох и чуть быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть. 5, 4, 3, 2, оставили. Теперь выравнивая две ноги, опускаем руки, поясница прижата вдох и снова перед собой выдох. Снова и выдох. Ноги выравниваем вдох. Выдох и еще вдох. Выдох. Хорошо, и еще один подход. Все, с другой руки, с другой ноги опускаем. Вдох выдох еще вдох выдох поясница прижата вдох выдох вдох выдох еще четыре три совсем немного два один и в два раза быстрее раз два три 4 пять шесть семь восемь восемь семь шесть пять4 3, 2, 1, собираем, выравниваем ноги, опускаем руки, поясница прижата, вдох, и вверх, выдох, снова вдох, вверх, выдох, еще вдох, выдох, снова вдох, выдох, хорошо, опускаем ноги, опускаем руки и разворачиваемся на один бок, руки перед собой, Хорошо? Четко лежа на одном боку. Мы делаем глубокий-глубокий вдох вдох-вдох делаем большой круг рукой, стараемся плечо положить на пол и на выдох возвращаем в исходное положение и снова делаем глубокий глубокий вдох, плечо опускаем на пол и на выдох в исходное положение и снова делаем глубокий глубокий вдох, остаемся в этом положении, плечо стараемся прижать, выравниваем ногу и удерживаем раз, живот подтянут два. Левое плечо стараемся положить на пол. Три, четыре, еще удерживаем. Четыре, три, два, один. Возвращаем ногу в исходное положение. И на выдох, заканчиваем упражнение, собираем руки вместе. И все то же самое делаем на другую сторону. Делаем глубокий вдох. Разворачиваемся, стараемся положить правое плечо и на выдох возвращаемся обратно. Снова делаем глубокий вдох, вдох, вдох. Набираем полную грудную клетку, положили плечо и на выдох возвращаем руку обратно. И еще один раз делаем глубокий глубокий вдох, набираем полную грудную клетку, прижали правое плечо, выравниваем левую ногу, прижимаем стопу к полу и удерживаем положение, раз, живот втягиваем в себя, два, правое плечо противоположное, прижимаем к полу, три, четыре, еще удерживаем, четыре, три, два, все время дышим, дыхание не задерживаем. Хорошо. ногу возвращаем в исходное положение и руку по кругу на выдох забираем обратно на сегодня занятие окончено всем спасибо кто был со мной ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы увидеть обязательно новые видео всем пока